Леса, луга, поля и степи. Задолбали мне уже указывать. Я сам вправе выбирать, куда мне идти и что делать. Я уже взрослый викинг, черт возьми! А ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает исследовать мир Вальхейма. Достаточно часто мне мои подписчики, зрители задают такой вопрос. Скретч, подскажи, как нужно правильно развиваться, по каким биомам нужно ходить, чтобы не терять Прогресса. Вот об этом я и хотел, друзья, вам сегодня рассказать, да, поведать миру, так сказать, эту а, тайну. Я не думал, что это оказ, окажется таким насущным вопросом, но так оно и есть. В сегодняшнем выпуске я расскажу тебе, мой дорогой зритель, покажу, как же нужно правильно выживать в Вальхеме, не теряя при этом а, долю своего Прогресса. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому запасайся, пожалуйста, чаечком, печеньками или чем-то там привык запасаться. Смотри это видео до конца. Дальше будет очень много интересного годного контентика. Также не забудь прожать лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым современным крутым играм, такими, например, как... Вальхейм. Ну, а мы начинаем! Как бы это странно ни звучало, но для игры с открытым миром правильное развитие заключается в линейности. Каждый волен сам развиваться, как ему потребуется. Но в рамках сегодняшнего видоса я расскажу, как нужно правильно развиваться, по каким биомам нужно будет а, ходить. Изначально, как только вы появляетесь вот в этом вот кругу, да, а, я не знаю, как он правильно называется, просто, ребят, назовем это круг появления игрока. Вы окажетесь сразу же на биоме под названием а, Луга. Вот с этих вот лугов, ребятки, и начинается ваше а, приключение. Убежать с них вам никуда не получится, пока вы не построите, да, первоначальные какие-то средства для перемещения в те или иные а, локации. Поэтому биому, ребятки, все понятно. Тут, как говорится, к гадалке не ходи. Вы в любом случае с биомом под названием Луга никуда не денетесь. И стартовое развитие у всех практически игроков будет именно происходить здесь, Но детально, ребят, обзор да, на это все дело, на луга и на остальные биомы, биомы у меня уже имеются на моем канале. В плейлисте под данным видео вы сможете найти всю необходимую вам а, информацию. Развитие на лугах заканчивается буквально после того, как вы убьете босса Эйктюра, который находится вот в этой вот а, локации. У каждого, ребят, это место будет по-своему отображено на карте, то есть не в таком месте, как у меня, потому что здесь у нас процедурная генерация и у каждого этот самый Эктюр будет в своем положенном Месте. Как только вы, ребята, убьете этого самого Иктюра, все, ваша миссия в налугах, можно сказать, выполнена. Да, вы можете здесь строиться, вы можете здесь добывать ресы, фармить древесину и так далее. Да, тут у нас качественная древесинка попадается, обычная древесинка. Здесь у нас, ребятки, есть дикие животные, которых легко умершлять, да, такие как кабаны, например, олени, и получать с них мясо. Это, ребятки, самое основное, что нужно забирать, так сказать, слугов, что вам пригодится в дальнейшем развитии. Ну и уже как только немножко вы разовьетесь, у вас появится собственный дом, у вас появятся, значит, все необходимые ресурсы, вы уже по прохождению биома луга сможете сделать себе плод. И тут начинается самое интересное. Да, когда вы начинаете путешествовать на плоту, вас может занести в совершенно разного плана земли. Ладно еще, если вас принесет сразу же в черный лес, да, когда вы найдете другой совершенно а, остров, но обычно бывает так, что игроков, когда они начинают путешествовать на плоту, заносят немножко, ребятки, не в те биомы, в которые а, хотелось бы. Следующий биом после лугов. Нужно исследовать черный э, лес, друзья. Да, черный лес обычно выделяется на карте вот таким более густым оттенком, более темным, да, зеленоватый. Вот здесь, видите, на карте это у нас луга, все понятно. Черный лес выделяется более черным оттенком. И вот туда вам надо, ребятки. Следующий биом после лугов это Черный лес. Запомни это, мой дорогой зритель, и тогда твой прогресс будет идти неумолимо в гору и не будет прерваться, останавливаться. Черный лес также, ребят, разнообразен будет всякими различными монстрами, да, драгоценными ресурсами. И так далее. В Черном лесу самыми драгоценными ресурсами будут, конечно же, медь, будет, конечно же, олово. Да, эти ресурсы вам понадобятся, ребят, для развития. Также, ребятки, в Черном лесу вашей основной задачей станет исследование погребальных помещений, да, которые здесь у нас находятся. Это вот такие вот склепы, в которых, бродя по которым, вы можете наткнуться на зацепку к следующему боссу древнему, да. После того, как вы заюзаете эту зацепочку, вам покажут, где находится следующий а, босс а, Древний. Да, вот такой вот значочек на карте отображается Древний, и после его убийства а, вам дадут необходимый ключ. Также, ребятки, после черного леса игроки обычно начинают путаться и а, получая, получая бронзовые гвозди, делают себе более усовершенственное транспортное водное средство, такое, как, например, карви и начинают плавать по миру натыкаясь, ну, на, на совсем непотребные для, дан, для их уровня а, биомы. Таким биомом может легко, ребятки, стать биом, а, биом равнина да, вот так вот он выглядит у нас оранжевым, желтеньким цветом отображается и просто-напросто забыть на него, начать исследовать. И столкнуться с кучей дискомфортных вещей, такие как более усиленные монстры, которые будут вас просто-напросто дамажить, даже в той же бронзовой броне, если вы будете находиться. И возникнет вопрос, а правильно ли я все делаю? Туда ли я зашел и так далее? Да, и находя, ребятки, вот на таком вот, например, равнинном биоме ресурсы, типа черного железа и так далее, да, кусочков черного железа, тоже будет возникать вопрос. А почему я не могу с этим железом ничего сделать? Вроде бы есть доменная печка, а я ни хрена не могу переплавить все это дело и так далее и тому подобное. Так вот, ребятки, чтобы не мучить себя вопросами, да, чтобы вам а, не путаться в этом всем деле, после черного леса следующий биом для развития, запомните, ребятки, это болото. Болотный биом, ребятки, это по приоритету идет после черного леса. Ни в коем случае не гора, да, это вот такие вот беленькие образования м -м, высоких вершин заснеженных на карте. Не гора, ребятки, ни в коем случае, где у нас злобные волки обитают, а именно биом а -а, болота. Да что я рассказываю, пойдем покажу уже это самое болото, да, чтобы ты представлял, а -а, с, чем тебе с чем тебе придется столкнуться в процессе. Также еще немножко информации про Черный Лес. Пониманием того, что вы закончили исследовать биом Черный Лес, станет убийство босса древнего, конечно же. Отправляйтесь на алтарь древнего, да, убивайте босса, забирайте у него необходимый ключ. И после этого вам уже будет дана подсказочка, что этот ключ у нас пропитан, значит, зловониями там, по-моему, чем-то, или плесенью какой-то, или что-то в этом роде. И уже можно будет поэтому понять, что тебе нужно двигаться в биом под названием «Болото». Ну и как минимум, когда ты пройдешь биом «Черный лес», и должен быть уже в бронзовой броне, целиком полностью облаченный, с бронзовым щитом, да, и с бронзовым оружием для того, чтобы соответствовать. Болото это более сложный, да, биом, он, если так сказать, ребятки, он идет третьего уровня а, биом из всех, что у нас имеется. У нас на данный момент в игре 5 а, уровней, 5 биомов, да, разнообразных, а, болото как раз-таки это третий а, по уровню биом, и стоит следовать именно туда. Как же, ребят, определить биом болота? Да, все легко и просто. Ну, во-первых, у меня также уже, ребятки, есть гайд по болотам на каналчике, да, переходите в плейлист, что находится в описании под данным видосиком, и там вы найдете очень много интересного годного контента по данной игре и не только. Болото, ребят, очень легко определить вот по таким высоким старым корявым деревьям, да, высоченным вековым, да, они издалека будут заметны, и вы сразу же поймете, что вот туда вам. На болотах, ребятки, у нас очень мерзко и очень сильно воняет, поэтому запаситесь медовухой антидотом. Я, ребята, об этом всегда говорю во всех своих видосах, потому что это очень... Важная информация. Ну и бегая по болотам, конечно же, нам будет необходимо искать а, затонувшие склепы, так они здесь называются, которые можно найти издалека. Ну и, конечно же, в этих самых склепах, так же, как и в Черном лесу, нас будет ждать подсказочка. Точнее, табличка-подсказочка, да, по которой можно будет а, понять, куда нам двигаться Дальше. На болоте, ребят, тоже есть много Интересных э, годных ресурсов Таких, например, как древняя кора И, конечно же, ребятки, драгоценное Железо, которое чуть ли не Самым основным ресурсом сейчас на данный момент Является здесь э, В игре. Да, вот в таких скрепах вы все Это дело и э, найдете Ну и как минимум отправной точки в том Что вы э, завершили полностью Исследовать болото, станет то, что Хотя бы у вас должна быть как минимум база Здесь на болотах, да э, и, и вы должны обязательно быть в железной броне. Это, ребят, конечно, по вашему усмотрению, но это, я, ребят, говорю, самые идеальные аспекты развития, какие должны быть при прохождении каждого а, биома. То есть ты должен быть в железной броне, а, ты должен построить здесь базу, чтобы потом возвращаться сюда за необходимым тебе а, ресурсом, потому что в каждом биоме у нас уникальный ресурс, да, где вы, например, ту же самую а, древнюю кору, да, вот эту вот самую древнюю кору, вы нигде не сможете найти, кроме как на болотах. Ну и то же самое а, с железом. Ну что ж, друзья, после того, как мы убьем массу костей а, третьего босса по счету, а, нас плавненько а, будет относить. Запомните, ребятки, не в равнины, а в горы. Да, горы это наш следующий биом для исследования. Твоя задача найти гору повыше, найти гору поморозней. И только тогда... Ты продолжишь дальше. Когда идешь на гору, всегда знай, что тебе нужно как следует а, утеплиться. Возьми с собой необходимую миндовуху к морозостойкости, она называется, по-моему, да, сделай, не поленись. И тогда будешь всегда защищен от мороза. Там такой же, ребят, дебаф, как на болотах, а, но только постоянный и везде. Ну что ж, друзья, следующий биом под названием 4 4 уровня. Это гора и, конечно же, босс Моудер, который нас там ждет с нетерпением. Волки, да, самые главные противники, да, станут ваши здесь в горах, потому что они очень быстрые, они очень больно кусаются, да, против них, конечно же, можно легко защититься, да, их легко убить, но если вы придете сюда в какой-нибудь броне, например, тролли, они вас быстренько разберут на части. Но суть-то, ребятки, у нас сегодня а, не в этом. этом. Путешествие по горам вы также, ребят, найдете а, такие а, уникальные ресурсы. Вообще, ребят, самым главный, самой главной, самой главным основной целью пребывания в горах станет поиск серебра. Это с Следующий а, по уровню ресурс, после железа, из которого изготавливается качественная а, бронь, бронька, да, и только, ребятки, в этой броньке вам можно будет дальше комфортно идти в следующий биом пятого уровня а, на а, равнину. Но прежде чем вы, ребят, пойдете на равнины, четвертый биом обязательно нужно пройти, а, обязательной целью будет убийство дракона Моудера, а, получение с него силы дракона. Дракона и, конечно же, ребятки, получение слез Дракона Моудора. Да, это без этих, без этих ребятки ресурсов, без, без этого до да, всего дела, ваше развитие реально в игре встанет и вы ничего не сможете сделать нормального. Да, ищите, короче говоря, алтарь Моудора. Да, найти его можно, путешествуя по, путешествуя по горам и встречая всякие различные форт-посты, которые спавнится у нас. В горах, сейчас я один из таких покажу, вам будут встречаться вот такие вот форпосты заброшенные, да, и в таких вот местах с некоторым шансом может, а, может появиться а, табличка, указывающая на на нахождения а, четвертого босса Моудер. Да, ребят, путешествуйте, будьте внимательны, находите вот такие вот места. В этом, к сожалению, месте у меня нет такой таблички, показать вам не смогу, но знайте, что они точно а, есть, каким-то шансом где-то у вас это все дело а, появится. Ну и после, ребятки, горы идет, конечно же, биом под названием Равнина. Ну что ж, и вот мы на Равнинах, да. Обязательно, как всегда, советую строить в каком-то биоме свою собственную базу, чтобы мы, вы могли добывать отсюда необходимые вам а, ресурсы. Равнины, конечно же, богаты морожкой, богаты, значит, а, вот такими вот а, новыми ресурсами, как лен, как ячмень, а, как вот такие, ребятки, быки у нас здесь есть, комары вот такие назойливые, да, с которых можно делать самые лучшие а, стрелы и так далее и тому Подобное. И только тогда, когда вы пройдете все четыре биома до этого, включая гору до босса Модера и его слезы, вы, конечно же, сможете дальше развиваться. И только после этого, ребятки, вы найдете применение в том числе и черному а, металлу. Черный металл, друзья, делается вот в такой вот доменной а, печке, про которую я вам уже рассказывал в одном из моих видео. И вот это вот стола ремесленника, друзья. Да, по столу ремесленнику, кстати, уже есть гайд. Вообще, ребятки, все гайды, да, есть на моем каналчике. Не стесняйтесь, переходите в плейлист по Вальхейму. Там вы найдете много интересного годного контентика. Ну и вкратце, конечно же, в завершении нашей сегодняшней а, видеосессии я хочу сказать а, следующее. А, коротко, ребятки. Каким должно быть а, правильное прохождение по а, биомам? Первый биом луга... Второй биом это у нас черный лес, третий биом это у нас болото наши всеми любимые, да. Четвертый биом гора и пятый биом, конечно же, равнины. Если будете двигаться в правильном направлении, да, как сейчас вам продиктовал братишка скреч то тогда вы разовьетесь максимально быстро и максимально эффективно, открыв при этом максимальное количество всех необходимых вам рецептов. Безусловно, в мире Вальхейма существует еще несколько биомов которые, ребят, пока что далеко не совсем закончены, да, над ними надо работать, работать и работать. Итак, зритель, если ты считаешь, что братишка Скретч указал недостаточной информации по поводу этой темы, то поругай его в комментариях, напиши ему, да, дополни, и тогда в следующем своем видео братишка Скретч, конечно же, добавит информацию в полном объеме. Также, если у тебя есть какая-нибудь годная, крутая идея по поводу Вальхейма, и не только, смело пиши мне, предлагай, мы с тобой предметно пообщаемся на эту тему а, в комментариях. Ну,